Банде Гуру Падо Дандам Бхакто Винда Саманитам. Шри Банде Сама Банша калпатару ашкипасинд ве вача, патитаананг пабуне бхавишна вибью, о, намо, нама, муканкаротива чаланг пангунлан гхет гирим, яткипатамаханганде Снабхакти паде деви саттв намо намаха Нарайона намаскритта наранчаива нараттамам Девиңсара сватиң веесам татву яйо мудирай Саңкирта не кишна катопудеша Гаурия патрасы брақаса гуру бхакти юкта Бхакти прамодакшья год браюно дейям сада прибабакнам обистдухам титаас падам сивабиренчанутам сараням бхита тиам банде Бисфуриджи так и не пигал по воду, что держит. Пурунану рагароса сагаросара мультихи. Сарадхиками и кадалкихамка. Срий Шьядитагада, дарсива сади, Гоура бхакта винду, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Аджануламбитабу жоу канукаха буда то шангкиртаной копитару камалаа ютакшу вишам бару дижавару жуго Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ламбитабу жо канока бодато, Карунам бхатару, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Хари Сура сурейр вандито диварупам, бхуктин чамуктин чадада синитам, Бхаван рупе н сада наранам, Ганга таранг калапам, Гоури индрантара бибуши тобам бхагам. Нара, прияма, ангама, ангама, ангама, баги, шаджави, вадани, лакшмири, Hare Krishna, Hare Кришна Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare, Ram, Ram, Ram, Ram, Hare. Hare. Шангкирта намрита расе рамате маношче. Премам будови харане жади читабити. Чайтанна чандчаране курутанурагам. Чайтанна чандчаране курутанурагам. Премахам Будху Вихарани Джоди Читабити Чайтана Чайтана Курутану Рагам Чайтана Чайтана Курутану Сисила Бхактиши Данто Сарашати Госсамитхаку Бхапупад Парамангша Джагадгуру That, что Бхагавад cannot come directly to us. Bhagavad-Krita can come to us through Tatshakti, Tatprakas Tat-Prakash, etc. Tat-Sakti, tat etc. Goryo Goshti Bhati Sishila Bhakti Siddhanta Saraswati Goshtamita Bhagavad-Bhupad Paramahamsa Jagadguru told, Bhagavad-Krita cannot come to bonded soul directly. Годи Гуфси Патя Сищила Бхагдиси Данта Сарасвати Гуссаммитакур Пабхупат сказал, что Бхагават Крипа, она может прийти к нам только через Тат-Шахти, этот проказ, то есть через Гога Бхачнавов, только так. Если мы не можем понять, обусловленная душа не может получить никакого вдохновения, чтобы совершать баджан, если она не будет видеть перед собой сияющего примера. Обусловленная душа не может получить вдохновение, совершать баджан, если она не будет видеть перед собой такого сияющего примера, Кто то могут как-то на показ, делать как-то силы баджана. искренне. Они не могут получить вдохновение в Баджане, не видя перед собой такого сияющего примера, если обусловленная душа может, может, может видеть такой сияющий прекрасный пример перед собой, то тогда она получит вдохновение, это главное. И вот много раз я говорил, что те, кто несут, держат флаг Бхагавадхармы, те, кто заявляют, что они следующее читание Маха полностью. Каков стандарт? Кто может сказать и подтвердить то, что кто-то следует как следует и является таким сияющим примером на пути Баджина? В этом главная проблема. Конечно, каждый может заявлять как можно. Увидеть на том берегу реки множество сахаджи живут, говорят, что они следуют шичатанию Махапрабху. Хотя по факту видно, что ничего подобного... Ну, так каждый может заявлять, что не следует шичатанию Махапрабху, но кто-то может оценить качество их следования. И в этом большой вопрос. И поэтому наша Гурварга говорит. That you can... что мы можем, мы... и вот мы можем видеть пример, который показал, Шила Сурубгасаем, и авторитетность того, как и мы следуем, все должно быть одобрено Сурубгасаем. Понимаете, что я хочу сказать? Весь мир может голосовать за какого-то знаменитого, популярного ачарию, но какое дело это относится к нам, к тем, которые следует из Бхакти-Сиданти-Сарасвати. Мы хотим видеть пример Саропа Как мы знаем, если мы? принесем какое-то золото, какому-то ювелиру. Что ювелир будет делать? У него есть особый камень. Он потрет золото этим камнем. Есть много способов тестирования золота вот это один из них потереть каким-то камнем можно как-то примерно определить качество и достоверность потом потом золото можно дактилити с качество не помню, как это, в общем, если можно его сдавливать, до да, состояния тончайшей фольги, и он, он не порвется. Это одно из качеств лода, тоже можно определить. И другие процедуры тоже есть, с помощью которых можно определить качество золота и таким образом наше поведение, наш характер. наше суждение, наше седанта наше мировоззрение, все должно быть одобрено 40 ГСМ. И тогда сила она одобрит нас. Сила Прохопаттона, Бхактюна он Такурани, по факту, они и, и, являются они подобным идеалам, они подобные мирным э, этим Пример, примером, которым мы должны следовать, Махапрабху сказал Сурубгасая во время Гундича Марджана. Это обширная общер, тема, я не буду подробно обсуждать. У нас другая отдельная большая тема. <coughs> вот процессе Гундича Марджана Лила один Брабан Гавди очень просто сердечен. Он, был, он пришел с горшком воды и полил этой водой стопы Махапрабху. Махапрабу. Он явил лилу гнева, потому что хотел дать нам пример, что внутри храма мы не должны омывать кому-то стопы. То, что Брама сделал, это как бы не, не совсем плохо, поскольку Махапрабху сам но все же Махапрабху, он и такой он сказал, где же Сваруб, иди сюда, что случилось? Смотри, твой Гаудия, твой гудия, будьте осторожны. Он сказал, такие слова, что твой Гаудия, смотри, что делает. Это значит, что Махаправу хотел, Маха хотел показать то, что ты, ты буквально предводитель всей, всего Гаудия общества. Никто не может пересечь тебя, никто не может, никто не может нарушить те примеры и правила, которые ты дал, много вещей описывается so в сочетании мы чьи и, те, и мы все груди. мы должны следовать стандарту, который основан, показан Махапрабху в виде Сорубгаса и можно также вспомнить, что если кто-то приходил с какими-то ну, с, с произведениями, которые они написали, с какими-то стихами или еще чем-то, то правило было такого, что сначала нужно показать Сваругаса, и из-за Сваругаса это одобрит, то можно было Махапрабху это показать. Иначе, иначе Махапрабху ничего не слушал. И это правило было установлено Махапрабху, что если кто-то что-то пишет, то перед тем, как показать это, Махапрабху это должно быть одобрено Свободосам, и потом если Свободосам думает, что это хорошо, что нет никаких проблем в этом относительно сиданте, расабасы и остального, чтобы не было вот расабаса, расабас это неправильное смешение раз. Как Еш, Ешу, если кто-то пишет рассказывает о том, что Иисуда э, смотрела на Расалилу Кришну, это ахинея, Это как вот раз Расабас такой, не может быть, даже теоретически. Раса в соответствии с э, качествами. А поскольку Ешуда пребывает в Аватсаль, в, в родительской России, для нее невозможно участвовать в любовной России Кришны. Это невозможно. И поэтому множество расабаса, седанта расабас, вирода, седан, то есть неправильные седанты, оно есть во всем мире, но кто может это определить и сказать, что есть правильное, что нет? Только вот Сургаса мог это сделать. Ему была дана такая обязанность, и также те, кто получили полную милость от Гура, они могут определить, где правильно седанта, а где нет. Может, какие-то люди цитируют имя Прабхупады, говорят, что он что-то сказал, но если присмотреться и подумать, то множество таких людей придумывают Говорят, какую-то отсевяджен от а имени Шива Прабхупада. Если мы будем следовать какой-то падши душе, как нашему стандарту, то ничего хорошего не достигнем. И какого прогресса в нашей жизни мы можем ожидать, если мы следуем какой то обусловие души? Может ведь очень так просты. Глупы, но имеется в виду, еще не разобрались, кто есть кто, и что, что, и следует, кому попало. То, как можно ожидать улучшения на пути баджана, это невозможно. И в этом главное, что сейчас, в эту кали Майя делает, making different kind of, you know, plan and program. Майя Она различными способами пытается отклонить нас от изначального пути в Бахте. The track, original track. И вот э, если наш говорит, что вот если, когда Махапрабху был, в этом мире, то можно э, э, вспомнить, что читание Чайтамрити, Чайтани, Чайтани, Бхагавате, там, может быть, было тысячи, были. Тысячи преданных, которые следовали Гуранги Махапрабу, Нитянанде, Нитьянанде и они не отлично друг от друга. И одно очень важное, что они следовали сочетанию Махапрабху. Может, как-то по-разному, но они не совершали оскорблений. Тысячи преданных может быть там, но их Изначально цель была делать все для удовлетворения Махапрабху. И вот они все так или иначе пытались делать все для полного удовлетворения Махапрабу. Это было их цель. Но сейчас можно видеть, что цели у всех разные. И если бы наша цель, общая цель была едина, то не было бы никаких проблем, а у всех разные цели, то получается ничего хорошего не получается. Как геометрия, если мы множество кругов будем рисовать из одного центра, то в зависимости от количества кругов эти, эти круги не а если будет несколько центров, то все они будут пересекаться. И поэтому нужна всякая политика борьбы, зависти и прочего. Почему это in? возникает? Из-за того, того, что мы не совершаем харибаджин хари должным образом. Мы все совершаем харибаджан, стремимся к единице, ли то никакой борьбы за вести не возникнет. И когда мы не совершаем харибаджан, то вопрос всякой борьбы в политике разделение и прочего возникает и оскверняет наше сердце. И вот наш игрок говорит, возможно, вы видели, что если кто-то не следует сочетания Махапрабху, немного отклоняется от сочетания Махапрабху, совсем немного вроде бы, есть сочетание Махапрабху, он отвергает его, как Валабхачари, он гордился тем, что написал какой-то комментарий к Бхагаватам, а предыдущий комментарий ему не, не нравится, но отвергает, и Махапрабху отверг его. Адваэта Гасай тоже отверг его. Все отвергли его, кто нет. Поскольку вообще, когда отказался от него, то есть все его спутники тоже отказались от этого человека. Можно видеть Кала Кришнадаса. Кала Кришнадас был отвергнут когда Махапаба вернулся в Южной Индии, то Махапрабху сказал, это ваш Кала да, забирайте Его. И также можно вспомнить, что маленький Харидас, он тоже совершил небольшую ошибку. И таким образом, Immediately he was rejected by Следовал полностью, полностью всей Сиданти, Шимана Махапрабху. И я хочу сказать, что если вы хотите получить учение чемана Махапрабху в первозданном виде то когда оно было еще при нем, то мы должны следовать. Шили Пабхупаде, Бхакти Сиданти Сарасвати, мы должны следовать Бхактинантакура, Шила Кешава Гуса Махараджа, Шида Махараджа, Бхакти Памат Пуригаса Махараджа. Мы должны следовать им полностью. И сейчас Шила Пабхупад говорит, что он не Обусловлен душа, она не может обрести милость непосредственно от Бхагавана. Но мы всегда должны зависеть от Гуру Парампура. Всю жизнь и после нашей жизни. А если мы отвергаем Гуру то ничего не достигнем. Много раз я говорю, что признак чистого преданного в том, что у него есть сильная вера в Гур Дева и Парампару. Если нет, то весь мир может за него голосовать. Не могут проповедовать по всему миру, но сила Прахупат не может менять этого. В этом главный признак. И если у нас есть материальные концепции, поскольку большинство людей, если не все, то 99,9% не заняты материальными наслаждениями. Кто-то может искренне признать, что у него есть какие-то материальные темы без желания, что делать. Но большинство из людей не признают в этом главная проблема. Большинство людей не признают своих недостатков, думают, что они великие чари, все должны следовать, но почему вы не можете показать им пример, то есть мы ну, ну, иногда вот какие-то через заявляют о себе, что они там какие-то что-то себе представляют, но если задать вопрос, если у вас хоть один ученик, который достиг чего-то серьезного, как можно контрпример это Харидас -таку. у него была одна из учениц, это Лакакира, она была бывшей проституткой, но Смотрите, благодаря Хайдас она не просто превратилась okay. в золото, а философский камень, который превращает других в золото. И большинство людей, у них есть материальные представления о жизни, материальные желания, сомнения в их сердце. И если они будут задавать вопрос Гуру, Дэву Вашнавам, И главный признак и чистых гурвышнавых, если у вас есть какие-то сомнения в вашей жизни, то ващинов, они могут подлинные гуру вашнавы, они могут развеять все ваши сомнения. И это признак таких чистых гурвышнавых. Они не могут обманывать вас, они просто разве, развеют все ваши сомнения, множество людей спорят на основе каких-то мелких вещей. Кто-то говорит, что какие-то великие очери. И вот um, одна, меня все ушло Общество благословило я, ну вообще был какой-то знаменитый популярный ачеря лет 30 писал всякую ересь все как бы читали делали вещи что ничего не замечают, Но потом российское общество благословило меня. меня я написал протестную книгу на эту тему. Кто-то говорит, это невозможно, что не тебе надо <да> Саньяси, как он мог жениться. Я сначала этот я момент проясню, потом вернусь дальше. То есть, какие-то люди думают, что не тебе надо, да, Саньяси не мог жениться, а какие-то думают, что сани, сан они Саньяси тоже могут жениться. И вот Сарабин Рай он э, совершал какой-то баджан и он жил во время нашего Шилы И вот он спросил у Шилы Прохопада, и, и вот он спросил, что за это короткое время вы построили более 50 храмов по всему миру. И Шилы сказал, что я хотел обрести такой живой гаудимат. И, и, и что Прабхупад хотел сказать под этим живым Гаудиматхам, это значит мобильный, такой передвижной Гаудимат. И, слушайте внимательно, никто не может не сможет дурачить вас о своей памяти. Это я знаю, большинство людей пытаются как-то избегать моих харикатхи, но уже с полным энтузиазмом я говорю что я, моя харикатха, она, это не то, с помощью чего я хочу получить славу и почесть. Моя харикатха, это наилучшее, наивысшее служение Шелепахупаде и нашей Гурварге. Это не то, чего, с помощью чего можно прославиться. Поэтому, если кто-то слушает или не слушает, я не переживаю об этом. И вот таким образом Сарабин Дурай спросил, «О, Прабхупат, вы проповедуете так много, кто, сколько людей могут следовать вам?» Ищи Лапрабхупат ответил ему, «Он был... И вот сам Шила Прахопад, вечный спутник Симанамахопрабу и Радхарани. И вот этот Сарабин Драй спросил, сколько людей могут следовать этому во всем мире. И Шила Прахопад сказал, что мы не можем ожидать, что обусловленные души, которые заняты какими-то простыми материалами, наслаждениями, или даже Саньяси такого говорил, что э, это наше э, положение Бабачари, Саньяси или еще кто-то, но не столь важно. Если кто-то совершает больше боль, боль, боль баджина, чем я, то такой человек более важен, более значим. То есть значимость преданного а проявляется по количеству и качеству его баджина, а внешние какие-то атрибуты могут иметь какое-то значение, но это далеко не главное. Как сейчас может видеть, и любой может носить одежду там саньяси или бравочир, или еще какую-то. Но что толку от этого? Мы Сам предмет в темноте, он дан дает нам камень, который с помощью он он понял, что дал нам такой Но камень, которым проверяет качество золота. Это сиданта сагаса, и с помощью ее можно понять, кто из кто, кто подлинный, а кто ложный. Сейчас в процессе течения этого времени. Что такое время? На санскрите это Махакал называется. Мы родились буквально вчера, уже постарели. И это наше научное сказать, объяснение нашей жизни. Как можно математически представить нашу жизнь? Мы живем какое-то время, какие-то месяцы, неделя, дни, часы, секунды, части секунд. Это наша жизнь в На математическом таком виде. Кто-то родился в 1960 году, например, и оставляет тело. Вот сейчас можно посчитать, сколько он жил. И эти годы можно перевести в секунды. Монтфайд, те, кто this way you can, I can convert, I can see one year how many seconds. So this is our mathematical interpretation of life. Those who are sincere devotees, Они всегда на чеку, если увидят, и можно увидеть, что такие чистые ващинавы не подосят, они сияют подобно огню, поскольку они всегда в осознанном состоянии о том, чтобы не терять ни секунды без харибаджина не очень. Они думают о том, чтобы ни секунды их времени не проходило без Харибаджина. И вот какие-то глупые люди сравнивают пацар Саньяси с Ничанаде, но такие люди никогда не смогут обрести милость за такое оскорбление. И в начале то, что Ничана Дебабу, он Баладев. И в, в, в то же самое время, что значит саньяс, <coughs> каково значение саньяса. И подлинное значение саньяса это посвятить свою жизнь полностью лотосным стопам Кришны или его и делать все для его удовлетворения. Это зовется саньяса. И вот вечно преданна в этом отношении лучший саньяс Куранина тоже лучший саньяс хималота такурани тоже ганги такурани эта сестра Нити она тоже лучшая саньяси. Что значит саньяса? Jum, И Махарадж говорил однажды. Вот этот саньяс мантра, она в Баготам приводится. Вот это. Махадхир Ахам Мукунна Что это значит? Вот это сокровенная саньяса, мантра. Не осознав эту мантру, никто не может принять саньясу по-настоящему. Есть тысячи свидетельств в шастрах. Я могу показать вам, что если вы, у вас есть склонность к наслаждению, если вы не развили достаточно достаточную непривязанность к материальному миру, то зачем вам принимать саньясу? То саньясу должны принимать крайне достойные люди, они а все подряд. И если те, кто развили огромную любовь к Кришне. Огромное, огромное колоссальное влечение Кришне. И, и вот если можно найти, что, что если кто-то всегда хочет слушать харикатху и не может жить без харикатхи, это признак Бого там говорится. How are you hearing? как like eco, coming, trauma. All harikatha going on. Harikatha going on inside me, that's why I am speaking to you. If hari not going on, I am going to memorize last night, memorize then I am immediate number one. Если у того, кто говорит Харикатха, у него нет связи с Гурвагой, то такая Харикатха не может изменить наше сердце. И вот Харикатха в сердце. А у -ваги она всегда происходит. Харикатха и Харикирта непрерывно происходят в их жизни. И Нитянада Прабу он адев. Нитянада Прабу он адев. Дети, надо побудь в своей жизни, что он делает, что не делает, все зависит от Гуанги. Если наша жизнь не посвящена Гуанги и Бхагавану, то нельзя сказать, что мы посвятили себя Гурварги и Гурдева. Если мы посвятили свою жизнь Гурварге, то мы будем чувствовать, что Гурварга ведет нас. Она всегда с нами. И Нетьянада Прабху. Я сказал, что Нетьянада, он первое проявление Бхагавана. Он первое проявление Гуранги. Или я могу сказать, что Баладев он первое проявление Кришны. Баладев может оставить за собой право наслаждаться. Yeah. Поскольку Баладев, он одновременно Ашравиграха и Вишайвиграха, это все правильно только для Баларама и для Ничананды это применимо. Ничананда Прабху он не отличен от Гуранги, это его первая экспансия. И можно сказать, что Ничананда Прабу, Баларам он Ашай Виграха и в то же самое время Виша, Виша Виграха. Махараш вскоре статью опубликует, <со> и там можно найти. <со> Его там в и вот там Вриндавдас стакур пишет, хотя Баба смешанна. не хотя в Балараме может быть смешанная Баба, что-то значит. Смешала Баба Даси Баба, поскольку мы его слуги. И в то же самое время Саки Баба Да или нет, поскольку Бхагавана он является рядом с Кришной. Да, Даси Баба. И я говорил, что день что Баладев, он старший сын яшуда ли И вот он старший брат Кришны, поэтому Яшуда дал ему наставление, чтобы тот следил за своим младшим братом Кришны? Это значит, что вы можно признать, что в есть Даси Бхаба, Саки Бава, и поскольку он старший брат, также в Ацале бава в нем есть. И вот три этих Бхабы, они есть в нем. Но все же, мы не должны забывать, хотя я говорю о Сиданту таким образом, мы не должны забывать то, что Вриндаванда Стакума описал. Может быть, есть какая-то смешанная баба с мыслями. Иногда Бацалия пребула, иногда Сахирас, иногда Даси. Но все же Вриндаванда Стакума пишет, несмотря на это, Даса она пред... доминирует, и те, кто слепы, для них я хочу показать, смотрите, и вот те, кто неправильно понимают Баладева, и вот можно привести пример с читания Давно говорит о том, что Даси баба она доминирующая, хотя другие бавы конечно, там есть, но главное Дася без Даси он ни, ни, ничего не хочет слушать, даже в Атсали раз она далеко, далеко не столь значима, и если она есть, даже, то она смешно с Даси, если Сакироса, то тоже можно видеть, что она смешно с Даси разы. В какой-то день я могу более so, подробно об этом рассказать. И вот почему Нитинанда женился. Мой первый ответ, то, что мы не должны сравнивать действия Баларама со своими действиями. Почему Баладаф Нитинанда, он нарушил, сломал а, с, эту, дан, дан, дан, саньяса Данду Гуранги и выкинул ее. Почему? поскольку Нитянада Паба, он говорил с Дандой, э, «Ты глупая Данда!» я. И вот Маха пошел принимать мовение, оставил Данду на попечение Нитянады, и Нитянада начал говорить, «О, Данда, я ношу тебя, а, ты говоришь, что мой, Господь находится, Махапрабху мой Господь находится в моем Он носит тебя еще. Поэтому я не могу потерпеть. И поэтому я тебя сломаю. И вот он сломал Данду и покинул. Он не специально принял саньяс, это обширная тема. И это случилось по воле <говорить> Бхагавана. Нитанада авадхуд саньяси. Авадхуд значит, то, что может делать это все. Но мы, мы не должны обсуждать это или подражать ему. Нитанада прабхуд саньяс, но о Парамахамсах. Тех а вот хуты, <соединяющие> говорится в боготам, Бхагаванский Кришна говорит в что не за пределами правил предписания, мы не можем как-то ограничивать их какими-то правилами, предписаниями, нет. И мы должны помнить об этом, Бхагаваджи Кришна говорит туда. Внешне можно, можно видеть, что вроде такие люди с сумасшедшим ну, как-то чем-то похожи, но это не так. Они просто получены. Это баба Кришна Прамай. -а -а. Иногда смеются, иногда плачут, Иногда катаются и в пыли. И вот такие, а саньяси могут отказаться от данды, от одежды, от командалы и прочих атрибутов саньяси, поскольку они в отходы. Богван он пребывает в их сердце всегда, что толк от санья сам Господь пребывает в их сердце. И вот Махапабу после Маха принятия саньяса однажды сказал по пути Вавридавану, сказал, что толку от принятия саньяса любовь, это мое богатство, и что толку от принятия саньясы? И что этим хотел сказать Махапару. Он провозгласил этот это секрет, то, что главное, ради чего принимают саньясы, это чтобы развить огромную, бесконечную любовь к Бхагавану. Это главное, ради чего принимают саньясы. <смех> Ничанада Пабху понял, что не все как. Это долгая история. Кто-то сказал, что Ничанада не было ни Данда, ни Камадала, но они были, можно <смех> вспомнить, когда Ничанада пришлось в чтобы... Встретился с Гурангой. Вот Ничанада пришел, остановился в доме Нанда -чаре. там они встретились с Махапабом, и тогда Никин да, остановился в доме Шивас Пандита. И вот однажды утром брат Ши -ши его звали, и вот он вышел на веранду и увидел, что Данда и командала сломаны, разломаны на части. подумал, что случилось, позвал брата, сказал, смотри, Данда и Камандала сломаны. Гуранга Махапрабху пришел. И вот он взял эти разбитые данду и командалу и пошел на Ганго. Он не кричал, не возмущался, заметил. Просто пришел, взял эти сломанные вещи и пошел принимать омовение. В Ганге, и это значит, что это одобрено Гурангой. Вот по этим косвенным признакам можно понять. Любое чистое, преданное, все, чтобы они ни, ни, ни делали, они делают это каждое их действие. Оно совершается по желанию Гуранги, по желанию Кришны чистые признания все, все, чтобы они не делали, они делают это пожелание Бхагавана. <coughs> Если Нитянанда сломал данду командала, то значит на то была воля греховного Господа. это причина. То есть была причина какая-то на это. И потом Баладев он носил синюю одежду. Такого, глуб... Си... такого глубокого синего цвета. А это... И такой цвет – это символ бесконечности, если посмотреть на небо, оно тоже такого голубого это синего цвета. Вот физика как-то объясняет, вот это почему so, небеса такого сине-голубого цвета. И вот Нитянадон носил uh, эту голубую одежду. Кишно, И Баларама Балара носил, к... Кришна носил to... золотого цвета Кишна одежду. To... <coughs> <сёк> <сёк> а, золотая, золотой цвет ⁇ это символ Радхарани. И поэтому Радхарани, чтобы Кришна, чтобы выразить почтение Радхарани, он носил одежду золотого цвета, а Баладев носил синюю одежду. Баладев не надо, он ананда поэтому а так никто кроме Никакие саду саньяси, не ни никто не может, не, не должны на, носить такую, синю, с, синю, такую синюю одежду. Это признак бесконечности. И таким образом ну, женщины могут носить там не проблема. И когда все гауди отправились в Пуршоттамдаму, во время Чатурмаси. Все Гаудии они шли туда, чтобы встретиться с Господом их сердце Гурангой. Каждый год они шли. Однажды. Кто знает почему? Когда все преданные уходили, Махапаву плакал и давал ему свой последний даршан. Преданные приходили, смотрели на Махапаву, плакали. Махапаву тоже плакал. Могодев написал книгу: "Сердце Кришны". И вот преданные это сердце Кришны, и Кришна это сердце преданных как в этой шлоге говорится. И таким образом, кто знает почему, никто не знает этот секрет. По пути в Бенгалу, когда Читармаси закончилась, и Махапабху позвал надо в комнату к себе. И вот Махапабху позвал Нитянаддо и сказал, кто знает, что О чем они говорили? Когда Нитянанда вернулся, они проявили великолепную лилу. И что же это за лила? Гоуанга Махапрабху говорит, что мы должны проповедовать Кришна нам, Кришна катху от двери к двери всем обусловленным душам. Все, у всех у них должна быть возможность услышать это имя, Даже мусульмане. Им тоже позволено слушать Кришна Кадху. Нет никакого, никаких ограничений, и после этого Гуанга Махапабу начал проповедовать однажды. Я хочу сказать многое, но времени мало. И сурья дас пандит. И гори дас пандит. Кришна дас. И, и вот эти вот эти пять кри Кришнадасов было пять братьев, в смысле один гори даст другой, еще какой-то даст вот от гори даспандит там тамогурните надо форме божеств. Браты говорили пандит, а И вот иногда однажды сурья думал о том, как выдать замуж своих двух дочерей. У него было две прекрасных дочери. И вот он думал, где же найти достойного мужа для них. <свят> <свят> И вот ночью во сне кто-то дал ему наставление, что твои две <свят> дочери, они... Вечные шакти Нейтянанда Баларама, что и что же ты думаешь? Он проснулся и подумал, что Потому... Баларама, поскольку Ревоти и, Баруни, Ревоти и Варуни, и шакти, эти две шакти, Баларам. Баларама, И вот они явились в форме джахнави, и вот сюда в можно найти обсуждение. И вот там говорится, что они были дочерью великого царя Ревадраджи. Он сати югу жил, Он был подобен огню. Однажды раджа думал, что же делать. Как же и вот вот пошел, да, Брахма спрашивает, что же делать, и Брама сказал, что вечный муж, она, а то есть эти дочери, они вечные шахти, Баладева. Поэтому ты возвращайся назад, сейчас ты пришел ко мне. Но пока ты шел туда-обратно, пока вопросы задавал, сати давно кончилась. Трата Юга кончилась, два парка уже конец, то есть этой, на этой промолоке время гораздо медленнее идет. И когда мы осознаем хотя бы как Эйнштейн, осознание времени – это очень важно. Иногда он думает, что такое время Время как время. Но Эйнштейн, он, к нему пришло какое-то осознание насчет времени. Но хотя бы, если мы можем понять хотя бы как он, что время – это махакал, это, Что время течет с незапамятных времен, как в Ганги, когда мы родились. Время шло гораздо до того, как мы рождались в различных формах жизни. И сейчас, после великой удачи, вы, э, вы пришли в Новодой. Если вы сможете оценить вы вашу плав. удачу, то вы, вы будете плакать, плакать. Вы насколько вы, вы удачливы. Вы можно увидеть, сколько людей И в мире. И, И я я среди нет. них. Всего лишь несколько, очень малое количество людей совершает и Харибаджан — очень малая часть процента. И вот Ревоти и варуни, они вечные шакти Баладева. И Джакнова и Васуда — они вечные шакти Нитинанды. Почему надо женился? У нас нет права говорить так. Мы забываем, что он – Бхагаван, и вот сейчас кто-то спрашивает, я хочу ответить. Если кто-то спросит, что идеализм, показанный Махапрабу, Гуру Вачнавави, мы должны следовать, и вот кто-то может задать такой вопрос. И вот Бхагаватам там говорится, те, кто великие личности, как Шанхар Бхагаван, как Кришна Баларам, мы не можем имитировать их. Бхагаватам там говорится, с времени будет достаточно, я буду говорить It на, на эту тему, и вот там говорится, что имитация, если мы будем имитировать Гурмахараджа, это запрещено. Мы, мы можем следовать Гурмахараджа, следовать Гурма и имитировать в это разные вещи. И вот когда великие личности, те, кто говорят так, что у нас нет права имитировать, мы должны следовать их наставлению, как я могу дать пример. Шила бхатчина такого совершают харинам, а сахаджи рядом поют какие-то кирданы, все танцуют, и бхатчина такой повторяет харинам. Можем ли мы так делать, хотя внешне мы уже но это не так, как кажется, с первого взгляда. Или кто-то может вспомнить, что Сила Прабхупад в Даке в Жилан и там Сила Прабхупад повторил Харинам. И об объяснял Бхагаватам Джанмадасю. И в течение месяца это происходило Сила Прабхупад объяснял эту шлоку. «Можем ли мы так делать?» то есть, он, то есть он повторил хренами одновременно шлоку объяснял, возможно ли это для нас. Го раз говорил, что Челопракхупа, Бхагаси Дантосарасвати, он ходил с, с утра по, по, по коридору, как он, в смысле, и пока Идова посадом ходил, и, ч... и было ч... принято четыре 4... а... преданных Пханаванада Бхамачари. Потом, в общем, было Сундаванада. Анантова Судав и Ребуря. еще кто-то. В общем, было четыре преданные, которые записывали Но за был, ним, И вот Силапахапат одновременно он повторял Харинама параллельно он диктовал он четыре в, разных статей в Гаудии. При этом не запутывался <губеряйцы> нигде. <губеряйцы> и вот он <губеряйцы> диктовал, до докуда они написали каждый. Так это все параллельное дело, это невообразимо для обычных людей. Это все полупоги так не могут делать. Если я он сказал вчера, я не вы можете Я не в тот день, когда мы сможем совершать непрерывно, то мы сможем века века все помнить и говорить перед тысячами людей. Поскольку пометование придет к нам, оно придет к нам изнутри. И вот этот Сурида Спандит, он, он побежал к другу Брахману и сказал, мой друг, смотри, что, что пришло ко мне во сне, что же делать. Бомбу сказать, почему нет, это указание Господа на это, поэтому иди. Где Пабу и Там в Шивасангани, в Майпуре, в Новодипе, иди, иди к нему. Я сделаю предложение. И вот... И, и вот он, он пошел и с... ск... сказал Сивасу, Сивасу Сивас был счастлив. И это рассказали Нитянаде, что он... Пабу благословите Суридаса пандита, возьмите его дочери к себе жену. жены. Ничианади засмеялся, да. Я дав... приму их. И вот Нитянада принял его предложение, и вот имя Суридас -сурида -сурида Саркел, Саркел это бухгалтер по-русски. Поскольку он работал бухгалтером местного царя Бенгала, у него титул был такой, саркел, или саркел, как-то так, как сейчас. Ну, Разные виды бухгалтеров тот он, фамилию такую получил. Proposal, I mean, kind of и вот, когда он слышал, что Нитян принял его предложение, он uh, обрадовался и начал танцевать от радости. I mean, и вот начали готовить эту свадьбу. И And вот одной его дочь Васуда Васуда. Она старшая была. И вот то место, где они женились, это тоже в Калне находится. И после этого Нитинада начал путешествовать по различным местам. Сначала он приехал встретиться с Сачима. Сачима она была очень счастлива. Она была настолько счастлива, что... Она обняла Джахнувасуду, поцеловала ее и сказала, моей дочери вы очень удачливы. И Нитинанда посетила много мест, Была в доме Адвайтагаса Шантипури. И там также Ситатакурани. Жена Адвайтагаса и Шакти. Мы должны говорить, жена как бы не очень уважительна. И она тоже обняла их. Они жили какое-то время там, в доме Шишиматы. Иногда в Сиба Сангане, в общем, и так. Какое-то время жили в, дома, в домах преданных, и в итоге я хочу сказать о Джахну и Дакуране. я уже в начале сказал, то мы не можем обрести милость Бхагавана, прямо мы можем обрести милость Бхагавана через Тат-Шахти и Тат-Пакаш. Тат-Пакаш, значит, тат и тат значит, наша Гурвага. И вот через Шакти или этот показ, дама это тоже показ, это дама, где мы находимся, это тоже показ. Это тоже прокажется в Шакте, и таким образом мы обретаем милость от всего. И через Шакте, через, я уже сказал, в один из дней я могу обсудить это, что те, кто великие как Бхагаван, те, кто Аватара, мы не можем имитировать их Шанкар бхагаван он выпил яд и стал синеющим, когда Шакер Бага он выпил яд. Это вот эти несколько капель капнуло на землю и. Из этих капель яда произошло множество змей, скорпионов и прочих ядовитых тварей. Хотя всего лишь несколько капель упало, и столько всяких ядовитых существ произошло. И вот если вы хотите сказать, что будете имитировать Шанкар Бхагавана, то это невозможно, как капли. ну вот, можно привести пример с ядом, даже от капли яда, даже от запаха этого яда вы умрёте, а Шанкар, он выпил его. Как можно имитировать его? И поэтому мы не можем имитировать поведение Шанкар Бхагавана. Мы не можем сделать ничего даже близкого подобного, как все полубоги, все остальные не смогли принести Гангу на землю тогда этот Багират, он взмолился Шанкхру, моя Ганга не исходит с небес, с, точнее не с небес, с более высоких стран, миров, с трансцендентных миров, и, и вот Имя Гангина на Бхуа Бхуа, как-то так, здесь Аллокананда и в, в Нижних Мирах, Мандакини и другие имена. И Рока, когда Габагират Махарас попросил, Шиву помочь, то Шан, Шива, Шанга согласился и, вот, и сделал какое-то место в своих волосах. И, и Гангас небес начала течь к нему на голову и запуталась в его волосах и потом попросили что шанка не, не держать гангу в своих волосах а позволить ей течь дальше и вот таким образом гангана пришла в этот мир и то, что может делать Шанкар-Бхагаван, мы не можем подражать Ему. То, что Кришна делает, тоже не можем. То, что Баладыф надо тоже, поскольку имитация... из имитации мы можем погибнуть. И в Боготам говорится, что мы должны следовать наставлениям таких великих духовных Личностей, как Шила Пабхупад, Бхамады, почему такого. <соединяющие> Должны делать то, <соединяющие> то, что они говорят, следовать их наставлениям. боготам. <соединяющие> говорится, те, кто по-настоящему разумно не будут их имитировать, они будут зависеть от наставлений, которые они дали. Мы не, мы не можем следовать Кришне, делать то, что он делает, имеется в виду. А мы должны делать то, что Кришна говорит нам в Гите Бхагватам, поскольку Бхагаван Кришна. Почему? Ну, что делать? Что делать? Мы думаем, что для наслаждения рассолило, для наслаждения. Но хотя я много говорил, рассолили, но все же я недоволен. Я знаю, какие-то материалисты, они думают, заняты своими материальными делами и не могут понять, почему Кришна совершает расу. Это не для его наслаждения. Кришна не привязана к наслаждению. Есть гораздо более глубокое значение всего этого. И то, что делает на Баларам, тоже мы не можем имитировать его. То, что делает Шила Прабхупад, тоже мы не можем даже близко ничего сделать, а должны следовать их наставлениям. И она И... одна из лучших ачарей. Но это не значит, что мы должны делать женщинами ачарями. Это глупо. Джаннамата может действовать как Ачарья. Дангамата может действовать как Ачарья, но обычные женщины не могут действовать как Ачарья. Те, кто полностью находится за пределами влияния этого материального мира, то они могут как джану, так и они. Вот такого не отлично от надо. Да. Почему? Из Виданта Сутра мы знаем, что Шакти, Шакти, Матурабед. Шакти, -ман и Шакти, Матурабед. Шакти, Шакти, Матурабед. Шакти, друг от друга. Радхарани и Кришна они не отличны друг от друга. Есть много свидетельств с Бхагаватам, из с представления Бхагаватам, из Канда Пурана, Саеваса. Кто Радхарани? она есть Кришна, а кто Кришна, он есть Радхарани. Но мы не можем этого понять. И вот Джанавата Курани. Она не отричьна от Нитянанды. И когда Нитянанда ушел из этого мира, то Сама Нитянанда нигде нет, поскольку он ушел в банке Бихари, он, в банке Рай, точнее, в Икачакре, он слился с божеством. Жахна и они также слилась с божеством. И Махапрабху. Таким образом ушел, он слился с Тутагапинатхом, а Два с Мадана Маханом, поэтому их, их саматии нигде нет. Логика, она не может стоять на пути, к абсолютной истине. Я много раз предупреждал, я хочу многое сказать о Джангмаде и в то же самое время я хочу сказать о Рама Шакти Ситадеве, где на всех временах идти. после того, как ушел Нитинаде. Я кратко говорю о вот Джангмаде Ильхивила Лила, Ачарья, она начала действовать как Ачарья, у нее было много учеников, но это не значит, что мы можем женщин делать Ачарьями, это целиком неправильно. В Упанишадах мы можем найти какие-то женщины, Матрия Гарги, Катайни, они за пределами всяких телесных представлений и ограничений нельзя сказать, что они женщины. Мы можем сказать, что они риши в женском теле. Они так много дали нам стихов, веты и прочее. И вот они за пределами телесной концепции. Они могут носить шафану, одежду даже. Они за пределами всяческих телесных концепций. Они могут следовать Брахмачарья, а обычные люди не могут. Обычные женщины не могут. И вот только те, кто за пределами телесных ограничений, смысле, что я хочу сказать. Те, кто находится за пределами телесных ограничений, значит, что они обрели уже трансцендентное тело и могут действовать как Ачарья. Это не вопрос э, голоса или голосования. С помощью голосования нельзя нельзя выбрать Ачарью. Это невозможно, это автоматически происходит. Ачарья, он является самопоявлением. Иванджах, он такое они, они действовали как Ачарья. Так много вещей я хочу сказать, но а -а -а. нужно еще обсудить важные вещи сегодня, как хетуриутсов. Он такой непревзойденный мест, сейчас Багнадыш отошел, Расасай, -а -а -а. был царем. Он был. И вот в истории мира в истории этого мира никогда такого праздника не было. Такой самый крупнейший праздник Четури, Шинивасачая, Рамачанда, Шибананда Прабу, народом такого. Когда Гуранги Махапрабу ушел, Митината ушел, а до этого Гасер ушел, Галятхар Пандит, когда они все ушли, после этого по воле Гуранги Махапрабху, Шиньева Сачария, он изошел из Гуранги Махапрабху. Народ Антаку, он тоже от Нитянанды. Шьямананда пришел от Адвай-Тегаса. Шаастра говорится, что они не отличные горанги. И вот они очень широко проповедовали. Они были великими, предными. Они вечные спутники Махапрабху. И вот они начали проповедь и там кетурелцев Джануа Такурани. Она была председателем этого собрания, все организовала там. Все приходили, кланялись ей. Но Джануа Такурани. Ради нашего, ради того, чтобы дать нам пример, она никому не клонилась. А, а, наоборот, она тоже клонилась всем, кто клонился ей. Она организовала весь этот праздник, всю готовку для шести божеств. Там было с Шинивасачарим установлено шесть божеств. Это был такой золотой период. И вот джану Ату Курани для божеств. И даже после того, как Атхивас и там в день явления Гуранги, в день гор паниме в предыдущий день Атхивас, явление Гуранги Махапаву, в предваряющий день, все эти шесть божеств были... Они начали киртан и, и всякого такого. видела это, плакала и горни ти не обили... Явились в этом киртане, можете представить. Они совершали киртан, рамача дакавирани, невасачария и горни ти явились там в этом санкхетане и, и все удачливые души они с, видели их, и таким образом это был такой самый такой крупнейший фестиваль. Нет, не знает, что Говорится, что ни в прошлом, ничего подобного не было и, не, и, и, и в будущем тоже и никто не сможет повторить такое и после этого. Джанварта Какими-то преданными пошла во Вриндаван, и в Вриндаване она приняла пыли со всех святых мест, получила множество даршанов, Вриндаван и произвожавших мест. И все Госвами, Джива Госвапад, и все остальные они пришли поклониться ей, но также поклонилась им Маду Пандит. Тоже его один, один из где на всех времен Маду найти. Но могу сказать, что Маду Пандит, он очень не Курани. Он был Нишкинчан Саду. Он жил в Бамшивате, где Расастхали, где Кришна являлся своей лилой и однажды Маду Пандит созерцал множество лил. So Lila, Krishna, Bharam, also It, он видел Кришну Балараму во всех сакхах, и вот он созерцал эти лизы, он упал без God сознания. И, и вот, когда он упал так без сознания, он увидел Кришну со всеми его окружением, А потом, когда очнулся, то одно божество, божество Гопинадху увидело, откуда, откуда она взялась взялся. Вот он начал поклоняться этому Гопинадху. Он греки преданный Махрасит. Обычно жил вот в его месте, в Гопинадхире. Рядом там с самадхи, с мадху-пандитом. Мадху-пандит вот, самадхи вернулась. Она широко проповедовала. И, и, и жена это ж, ж, дочь Нитянада, Гангамата, и а сын Вирабада. Но у Курани детей не было. И Она действовала как Ачарья детей yeah. детей у нее не было общем мы очень счастливы наш ба он плачет и говорит и вот Бхактин такого, он молится Джанами такой он написал Киртан в ее честь, вот с такими словами, что, приняв прибежище от твоих лотосных стоп, мы решили пересечь этот. Материальный мир, материальный океан. И вот Бог е ⁇ такого пишет, вот же вот такова, они, пожалуйста, благослови нас, даруй нам свою милость и приняв прибежище у твоих лотосных стоп, они а не подобные лодки, на которой мы можем пересечь этот бесконечный материальный океан, творение, это материальное творение. И другое имя, это Джахнаватакурани, это Ананга Манджари. М Мало кто знает, Нитянанда, он внутри Расалила. И Нитянанда, он уже там в Расалиле, но не прямо, а в прямо. форме Анаги и Я был недавно во Вриндаване. И, и когда я совершаю парикраму, И вот во вредовании Джана такурани она жила под каким-то деревом, и вот когда я клоняюсь, Ада -кунди Акунди, вот Махаш обходит то дерево, оно где-то там во вредовании. И мы должны, мы можем непосредственно поклониться Джану такурани, поскольку она гуру. И так или иначе, Джану такурани это Ананга Манджари. Она уже там в Расалиле участвует в Расалиле. Я хотел много сказать, но времени на все не хватает. И также я хочу сказать немного Сити Такурани, Сита Такуране. Это Шакти Рамачандра. Если я не скажу ничего про нее, это будет оскорбительно может. Еще немного времени займет, но Сита Такурани, она вечная Шакти, Рамачандра, Я имею в виду Рамачанда, он не отличен от Сита Деви. она являла великолепный пример. Ситадеви родилась в Джанакпуре, в Митхиле. Северная часть Бихара Джанакури, там Непал рядом, Раксал на границе. И вот Сита Таквани, это дочь Джанакураджа. И вот Сита только ранее, вечно Шапти Рамачанда, И поэтому Рамачандра женился на Ситадеве. Это своем амбар В те дни была такая традиция, что эти дочери, девушки выбирали себе мужа. И вот Сита ходила, с гирляндой смотрела и в итоге увидела Рамачандра. И она предложила ему гирлянду. Рамачанда был очень высок, и она ждала, как наклонится. И Рамачандра... Там отдельная история про них. И вот Лакшман видел, что все пытается пытаются надеть гирлянду на голову, но тот слишком высок, и не достает она. И как в пожилом возрасте, но не мог дотянуться с гирлянды до Гапинатха, и поэтому гопинадх он встал на до колена, чтобы тому было проще предлагать гирлянду. И таким образом Рамачандра, он Лакшман, он пришел, прикоснулся к стопам Рамачандра, то Рамачандра он сказал: "О мой брат, что ты делаешь?" И наклонился и Сита предложила гирлянду ему, и они пожени, поженились вскоре. И вся Рама Лила, -лила. когда, Рам когда, Рам когда Рамачанда была отправлена в ссылку, поскольку без ссылки, эта Лила не могла бы принять форму, полную форму. Поэтому эта ссылка должна быть там, я уже говорил, ну, Махараш написал статью насчет Сиданты Рама Лилы. Эта ссылка должна была случиться, поскольку если бы не было, то как бы эта Лила вообще случилась? И вот таким образом, Бравачадра, он специально... И Схитадеви пошла вместе с ним в ссылку. Лакшима также, если бы они не пошли, кто бы мог совершать Лилу? раз был несколько лет назад в лесу Дэндекарани. Тогда не Сурица и И вот мы посетили это место, где Гавана похитил Ситу. И там... Кто может похитить Ситу Махапрабху перед предными И вот предные Рамачандрами они беспокоились, что их Сита похищена. Наш Гуранга Махапагу говорит, как это возможно, Сита. Это, это вечная энергия Рама. Равана Ракшас. Демон. Как? И поэтому не плачьте. Равана не может похитить ситу сита это его шахт, и он даже увидеть ее не может не то что похитить а просто похитил какую-то тень его когда это происходило сита приняла прибежище у агни а тень Ситы — она это не настоящая наша сита моя ситы Майя сита она была похищена Раваной. Как Махабабу говорит, даже Раван, что говорит, э, то, чтобы прикоснуться к Сите, Раван даже не может увидеть, где Сита, она трансцендентна. И то лилу разлуки. -то... Они явили это все для нашего блага, для so того, они... чтобы мы видели их пример. Если бы Сита не было бы похищена, то кто бы мог убить Равана? И вот Рамачада построил мост, до да Ланки пошел со своими войнами. И вот они пошли, чтобы напасть на Ланку с великим энтузиазмом. Наш Ханаман, он сжег всю Ланку. Кто-то может возмутиться, что, что Хануман сделал, столько людей убил, Ждлан кузок, но Этот Хануман говорит, я ничего не делал плохого. Это все по указанию Рамачандры. Это было служение Рамачандры. И поэтому должен быть очень осторожен относительно Кришна, Баджана, Татва, Джахнавы, они очень глубоко и обширно, но времени нет. Хочу сделать заключение, что без милости Джахнавата Курани, Ананга Манджари, мы не можем войти на путь Рупануга Баджана. Ананга Манджария она младшая сестра, поэтому не расслышал кого. И вот Ма. Если мы молимся Лотосом стопамните, а надо, значит, мы молимся Лотосом стопанджахновый так у ранее его, чтобы пересечь этот материальный мир. Я начал с этой шлоки. Bah Chakutarushindabhish. Pasitangabana Babishna Pure. Any question you have? No? I give you answer. No? Any question you have? No question? Okay. Then if any if you if you have any any personal question, then we'll have to sit with some devotee. But if you have open question, you can put it in front of me. I can give an answer. Then I can do. This oh, shadow or oh, сидра. Ого. This I can explain. Shadow means not like мира, мире, Можно тоже вспомнить, что день Дурги, как Йога Майя. Вот Дурга. Дурга это тень Йога Майя, но кто-то поклоняется Дурге видит ее как пример я могу привести один царь могущественный царь он бесплакал горевал о, о, о какой-то У убогоши из Бхагавата это Э, вспомнить этот по-моему, Пурава. И вот он э, горевал на Пурваша, то, что она ушла. Она очень хитра была, наслаждалась какое-то время с Пуравой, потом бросила его, и, и царь Пурава горевал думал что без нее не может жить и в итоге эти гонхава они послали какую-то ложную тень ваша это было не ваша похоже на не было какое-то время с ней находился потом понял что это не не ваша You have any you have oh, yeah, have Then you can put questions. I can give answer. Otherwise you are busy also, you over <laughs> um, when, when the arrival, go to go Krishna here. Когда мы приезжаем в город Даму, что мы должны делать? И вот наша обязанность слушать харикатху, совершать санкиртану с преданными, поскольку всю жизнь мы занимаемся сатсангой, сатсанга очень редко выпадает. И если у вас если сатсанга появляется на вашем пути и вы занимаетесь сатсангой. Это зеленый сигнал на вашем пути. Сатсанга значит зеленый, путь на, зеленый свет на нашем пути, и никто не может остановить нас. Но факт то, что мы в нашей жизни мы живем где-то, где сасанги нет, но мы пытаемся как-то совершать сасангу через харикатху, хотя бы в уме. И вот в уме и физически для обусловленной души это от, о, о, одобрение нашей Гурваги для обусловления души, души физически и в уме. Мы должны совершать сатсангу. Если мы живем где-то в Америке, это не значит, что мы не должны совершать сатсангу. Мы гуру Гурмахаржу шел, Шила Прохопат шел, Кеша Гасев шел, Шанта Гасев Махаржу шел, Шидадху шел. Мы все, все же мы можем помнить их и об, обреть таким образом служить их Харикадху и об, обрести общение с ними. И в и вашей жизни в и вашей жизни, если вы живете далеко, то все равно мы должны помнить о Гого Вашнабах, помнить о их наставлениях, слушать Харикатху, и наша обязанность слушать Харикатху непрерывно и помнить не только слушать. если мы, как, например, если кто-то слишком много съест, то может не сварение какое-то возникнуть. И в этом проблема. И если мы слушаем харикатху, то мы должны ж -ж жевать и переваривать эту харикатху. И мы должны помнить всю харикатху и всем сердцем помнить ее. Иногда обсуждать эту харикатху, задавать вопросы. Пытаться глубже понять, you каково осознание. Может у вас какие-то слабости, недостатки, но все равно мы должны I пытаться идти вперед, я не предписываю вам спать 10 часов, это что мы делать, мы можем, если кто-то на спит, лучше спать не, не во время харикатхи, а в другое время. И вот мы должны зависеть от нитя джахана, что-то придет в вашу жизнь, что даст вам новую жизнь. И мы должны непрерывно совершать сатсангу. Не то, что вы там мы слушали харикатху два часа. Но также я хочу сказать, что непрерывная сатсанга она может дать вам успех в вашей жизни. Это причина, по которой вы приехали сюда. Это есть сатсанга, не You this can bandera, this что there. значит «сева»? Вы не Если я могу сделать «сева» для центр катха мы можем добавить потому что нет места. У нас нет... я и вот мы должны продолжать совершать баджан. Если мы совершаем баджан, слушаем харикатку, то тогда какие-то вопросы возникнут. А если не возникает вопросов, то иначе баджана мы не совершаем. Как в школе говорят, что если у вас нет вопросов, значит плохо учитесь. Don't feel alone. Не чувствуйте if you feel себя alone, в одиночестве. Kind of Если вы чувствуете this, себя одиноким, это какая-то хроническая болезнь, вы не одиноки. не одиноки to best you keep on me, Kishnadasana Mother, she also like to come to bless me. <laughs> From long distance. Yeah? Uh, very happy. Uh, at least for one time Maharaj, and say why? Why one time? Equally for a long time. <laughs> she is crying and speaking. At least for Maharaj, one time I like to see her, like to see, you know, one time. Uh, why one time? Why not? Many times. So.